Создание продукции высочайшего качества возможно только благодаря высококлассной научно-исследовательской команде. Я хочу выразить благодарность академику Тан Юджи, профессору Тан Вэймин, профессору Джан Цзяхэн и профессору Дубин, а также научно-исследовательской команде в составе более 200 человек. Благодаря их совместным усилиям компания Фохоу регулярно выпускает новую высококачественную продукцию. Сейчас показать вам новый научно-производственный центр, где вас уже ждет профессор Чан Новый научно-производственный центр? Ой, с радостью посмотрим, какой он. Добрый день, Дедушка Мороз. Здравствуйте, партнеры корпорации ФОХОУ. Меня зовут Джан Зяхэн. Я представляю Центр исследования и разработки продукции ФОХОУ. Сегодня я рад приветствовать из города Джуншань всех участников праздничного новогоднего мероприятия. Мы, сотрудники научно-исследовательского института, строго следуем трем принципам разработки продукции. Как это требует господин Юфей. Мы внимательно контролируем качество и используем передовые технологии для производства эффективной продукции, которая обеспечивает стремительный рост и развитие компании. От лица команды разработчиков я хочу искренне поздравить вас с праздником, пожелать всем партнерам крепкого здоровья в новом 2022 году. Я искренне желаю чтобы с появлением новой продукции в 2022 году еще больше людей во всем мире стали еще более здоровыми, красивыми и счастливыми, чтобы еще больше партнеров нашей компании вышли на новую ступень в бизнесе. Дорогой Дедушка Мороз, в преддверии Нового года и Рождества я хочу пожелать всем нам, чтобы пандемия поскорее закончилась и в нашу жизнь вернулись счастье и гармония. Пусть любовь наполнит семейный очаг в каждом доме на нашей планете.